Итак, коллеги, проверяем качество связи. Пошла ли трансляция в нашу вебинарную комнату? Всем привет! На связи Ольга Ашпина, студия эксперт. И сегодня мы встречаемся с вами на закрытом вебинаре. О, вернее, на открытом вебинаре, который, посвящен, который у нас посвящен теме Как же нам создать необходимость у клиентов? чтобы они приходили к нам на наши, консультации. на наши консультации, то есть как показать необходимость услуг коучей, психологов и других консультантов для того, чтобы клиенты к нам охотно записывались. Итак, жду вашей информации, как меня видно, как меня слышно, вижу, что есть первые присоединившиеся, отлично, всем привет-привет. На связи Ольга Ашпина, я являюсь... Соавтором и соведущей студии «Эксперт» — это профессиональное пространство, которое помогает психологам, коучам, другим консультантам помогающих профессий организовать свою частную онлайн-практику и стать востребованным через социальные сети. Благодарю вас за то, что вы пишете приветствия, рада вас видеть тоже. Итак, уважаемые участники, сегодняшняя трансляция, она проходит у нас в нескольких каналах, поэтому буду стараться смотреть информацию и во ВКонтакте, и в и непосредственно в нашей вебинарной комнате. Вижу, вижу знакомые лица, очень вам рада, очень вам рада. Так, ну что, уважаемые коллеги, начинаем работу. Начинаем работу. Скажите, пожалуйста, вообще в вашей практике или в вашем окружении есть такие люди, которые до сих пор не понимают, зачем вообще нужны услуги психологов, коучей, тренеров, других консультантов? Если такие есть, напишите слово «да». И смею ли я предположить, что эти клиенты… Ну, у которых наверняка есть потребность прийти к вам на консультацию, но их что-то сдерживает в этот момент. То есть они не могут принять решение, потому что не до конца понимают да, необходимость и роль вот таких специалистов, которые являются проводниками из точки А в точку Б. И чаще всего эти клиенты, они как-то даже внутренне могут транслировать, что мне не нужен психолог, например, я сама справлюсь, да, очень часто, особенно наше вот русское такое население, ментальность наша русская, она подразумевает, что я сам, чаще всего женщина, да, сама по себе, сама все на своих плечах, там и коня остановлю, и в горящую избу войду и так далее, то есть есть такая такая ментальность, есть такая особенность, что мы все-таки предпочитаем делать все сами, на себе нести все время. Это. Следующая категория, которая почему-то не доходит, да, что вот у меня по сравнению с другими еще не все так плохо. Не все так плохо, поэтому пока вот еще не возникла такая острая потребность обратиться к психологу, коучу, другому там консультанту. Да, то есть а, клиенты себя сознательно отодвигают. То есть вопрос создания срочности для таких клиентов он более актуален. То есть они понимают, что проблема вроде есть, но пока не настолько она острая по сравнению с другими. То есть, здесь тоже вступает. Вступает не в нашу пользу, конечно, такая тенденция, что средства массовой информации да, старается показать, как все везде плохо, кто вот это славливает, да, кто понимает, что нам очень часто показывают негативные истории, негативные события, негативные там, факты, да, то есть больше, конечно, в таком негативном ключе для нас транслирует. И, соответственно, человек, даже у которого есть необходимость обратиться к психологу, к коучу, он думает, что… Ну, у тех-то вообще все, вообще крыша там, просто беда, да, у них там бомбы рвутся над головой, а я думаю вообще о своем предназначении, ну, вроде как, тьфу, какая там ерунда, да. У кого такие клиенты есть, которые считают, что вот у меня еще не все так плохо, чтобы обращаться к таким специалистам, как вы, таким вот проводникам в лучшую жизнь? Кто, у кого из клиентов есть такая особенность себя с кем-то сравнить и успокоить тем, что ладно, поживу еще в таком состоянии. Там, у меня муж, ладно, там, деньги мне не дает, там, э, там, ругается, но хоть не бьет, там, как у соседки Маньки там, да и прочее. То есть есть такая тенденция, что еще наши клиенты не доходят к психологам, потому что считают, что еще не все так плохо по сравнению с другими. Есть вообще чисто вот клиенты, ну, давайте говорить, неосознанные да, для, для нас. А в чем они неосознанные? В том, что они вообще считают, что... Не понимаю, за что люди деньги платят психологам, не понимаю, за что коучам платят, не понимаю, за что астрологам, нумерологам, там, ресурсникам, биоэнергетам. Вот я не понимаю, да. То есть это люди, которые вообще находятся на другой стороне реки. И мой вам совет, мой вам совет, все-таки работать на ту целевую аудиторию, которая которые не совсем вот такие вот антагонисты, не совсем такие противники да, этих консультационных услуг, а которые уже более-менее в теме. Но здесь очень важно вот эту, грань, эту грань выдержать, потому что у многих психологов и консультантов прочих помогающих да, направлений наблюдается следующая тенденция. И это является одной из ошибок, когда вы свои социальные сети, затачивайте только на осознанных клиентов, то есть для тех, кто понимает конкретно, в чем вообще смысл услуг психологов. И вот этот очень важный нюанс, когда вы начинаете транслировать эту информацию, и по сути ваши социальные сети становятся читаемыми, воспринимаемыми такими же людьми, как вы, то есть вашими коллегами, которые конкретно уже находятся возможно, с кем-то в терапии, или увлекаются психологией, сами проходят какие-то методики или сами консультируют. И поэтому вот одна из ошибок, о которой я хочу вас сейчас предупредить, чтобы вы все-таки держали некий баланс. Хорошо, конечно, писать в своих социальных сетях и размещать информацию для уже осознанных клиентов, но все-таки основной пул, портфель, основной массив, да, вот давайте с маркетингового языка буду да, переводить, а основной пул клиентов составляют те, которые пока еще не являются а, вот такими высокоосознанными и не являются вашими коллегами. И поэтому, когда я провожу аудит социальных сетей на предмет вообще, как они читаются вашими клиентами, как они воспринимаются, мы очень часто, буквально через один раз, через одного специалиста встречаемся, что я вам показываю, вы пишете для кого кто конкретно ваш клиент, кого конкретно вы зовете на свою услугу, и вот этот переломный момент, когда мы понимаем, что, блин, ну действительно, я читаю, это все для коллег, такое ощущение, что я хочу для своего коллеги, например, обучаюсь по цеху, да, там, я хочу для него казаться более привлекательным, более экспертным, более статусным, там, о Ашпина, там еще одно удостоверение получила, там, о Ашпина, интересно, вот такую технику пошла осваивать и так далее, да? То есть очень часто мы собственные собственные ну, свои социальные сети затачиваем не под клиентов, которые реально будут являться нашими клиентами, а под наших коллег. Кто у себя это отлавливал, кто у себя это отслеживал, кто вообще приходил уже ко мне на консультации, я вижу очень много знакомых людей, «Ната, привет!». Напишите, вот напишите слово я, что вы уже были у меня на консультациях, или сейчас слушаете и понимаете, что ну да, наверное, все-таки я пишу больше вот для своих коллег, которые уже осознанные. Давайте мы с вами определимся, что для того, чтобы показать клиенту необходимость в услугах коуча, нужно прежде всего работать на клиента. Вот на, на, на того клиента в той точке, в той ситуации, в котором ему действительно вы можете пригодиться, а не тогда, когда он уже все знает об услугах коучей, психологов, когда уже не раз сходил и так далее. То есть нужно а, постоянно отслеживать, вот мы пишем пост, для кого этот пост, а, для коллеги, для меня любимой, да, или так далее. То есть а, Анюта пишет «Это я полгода назад поняла». «Вышла из всех чатов поддержки, посты стали легче, убрала профессиональный сленг». «Отлично, Аня». «Ната, хожу и мысленно с тобой разговариваю, ты уже маркетинг». «Ната, внимаю тебя, я смотрю, твои посты действительно, они просто преобразились, я с удовольствием читаю. Твои работоспособности, могу просто позавидовать». Итак, коллеги, для того, чтобы мы сегодняшнюю тему с вами раскрыли, давайте мы с вами определимся, что наш клиент – это не наш коллега, Хорошо что наш клиент это обычный человек, это может быть наша соседка, это может быть мама с родительского комитета, где у нас дети ходят, в детский садик или в школу, это может быть любой другой человек, там, знакомый, знакомого, но это не наш коллега, это не наш коллега. То есть мы должны вот четко понимать, что наш, ну, знаете, это не наш коллега, если мы, если наша целевая аудитория не является психологи. Да? Вот здесь нужно понимать, может быть, мы какие-то методы свои психологически новые там развиваем, тогда да, будет целевая аудитория психологи. Но мы сейчас возвращаемся к обычному клиенту, с его болями, да, с его потребностями, там, поработать с обидами со страхами, какие-то блоки убрать, там, я не знаю, поработать с целеполаганием если это, например, дефектологи, логопеды и прочие, прочие специалисты, работать с этими ситуациями. Да? То есть мы обязательно ориентируемся на этого клиента. И здесь важно понимать, что клиент, какой бы он ни был, он всегда хороший. Не бывает клиентов плохих. Вот не бывает клиентов плохих. Все клиенты, они априори хорошие для нас, как для специалистов. И Нужно понимать, что клиенты психологам и консультантам, они чаще всего идут в точке, когда они в чем-то не уверены, когда они в чем-то сомневаются, когда в их жизни наступили такие ситуации, когда они реально в точке же находятся, понимаете? И вот представьте себе, что вот этот человек, ну вот как, как вы бы да, себя представляли, если мне, например, кто-то помощь не предлагает, я и так вот в такой жертвенной ситуации часто нахожусь, я и так под таким гнетом своих проблем нахожусь что э, мне, конечно, проще прийти к тому, кто говорит, слушай, как я тебя понимаю, я тебя вот, вот настолько сейчас понимаю, мы с тобой одной крови. И когда мне руку протягивает кто-то, я тогда на эту руку уже могу глаза поднять и, соответственно, э, с надеждой прийти к этому специалисту, хотя бы познакомиться. То есть мы как психологи, давайте мы... Излишнюю скромность отбросим, потому что в деле продвижения услуг вот эта вот ваша профессиональная скромность и зажатость, она ни к чему хорошему по факту не приводит. Вот у меня, знаете, недавно была клиентка, психолог, она пришла. И, значит, кстати, кто хочет записаться ко мне на консультацию, если вы находитесь сейчас в вебинарной комнате, кнопка «Запись на консультацию» есть под моим видео. Если вы смотрите меня на в ВКонтакте, то буквально под этим эфиром есть пост, в котором есть ссылка на запись на консультацию. Итак, пришла ко мне клиентка с целью, чтобы я провела аудит ее инстаграм, странички в инстаграм биопрофиле. Ну, понятно, там по, по самому заполнению, по, по биопрофилю были там вопросы и как бы некоторые рекомендации, но каково же было мое изумление, когда я в одной из картинок, в одном из постов увидела такую вот, знаете, картинку, ну, это стоковая картинка, да. но однако же, как точно она отображает очень многих из нас, то есть клиентка пишет, значит, там фотография моря, и фотография маятника, который стоит, да, и, значит, светит своим ярким прожектором, своим э, там, мореплавателем. И она пишет, что я для вас маятник, да, я для вас маятник. Вот э, я, значит, для вас просто свечу, просто свечу, а вы уже ко мне сами приходите на этот свет, да? то есть это, это, это ваша как бы уже должна быть инициатива. Вот смотрите, когда мы находимся в такой пассивной позиции, профессиональной, когда мы вроде как такие скромные, мы в стороне стоим, мы ни на что не претендуем, нам клиенты вообще нафиг не нужны, да? мы вот просто что-то там светим. И клиенты, ну маятник о чем? Чтобы к маятнику вообще-то не подходить. Да? Маятник, он предупреждает о том, что э, на самом деле та, туда идти опасно, этим клиентам туда идти опасно. То есть, понимаете, даже подспудно мы вроде как маятники, да, а клиенты до нас не приходят. Но я понимаю, что вы как психологи можете интерпретировать да, даже этот пост, что он может значить для этого психолога. Для меня это означает вот одно, что психологу клиенты нафиг не нужны. В его пространстве нет вот такой жизненной позиции, когда я сама клиенту протягиваю руку. И я хочу вас сейчас успокоить. Когда вы кому-то руку протягиваете, это не рука помощи, это не рука вашей просящей. Вы не просите у клиента приди ко мне там, да. Это рука с открытым предложением «Приходи, я умею, я это прошла, я знаю, как это сделать быстрее». То есть это рука помощи, а не рука, когда вы просите там, «Приди ко мне, заплати, ну хоть да, я хотя бы на тебе потренируюсь» и так далее. Обратите внимание на этот очень важный момент. Если вы поймете, что мы транслируем для клиента свою готовность ему помочь, и при этом мы не находимся в позиции просящего, мы тогда будем четко понимать, что мы являемся источником клиентов потоков, мы являемся авторами этого потока клиентов. То есть мы являемся вот таким магнитом. Если мы вот, извините меня, думаем, что мы своей услугой навязываемся кому-то, успокойтесь все. Невозможно психологическую услугу кому-то насильно продать. Вот просто успокойтесь. Все боятся продавать свои консультационные услуги. Да никогда вы ее не продадите, вы не продадите лошадь в трехкомнатную квартиру, если у клиента внутри нет потребности. Мы можем только сформировать условия, при которых клиент может в нас рассмотреть того человека, который реально может ему из этой точки G перейти в какую-то там более положительную реальность. Да? Поэтому, пожалуйста, снимите с себя вот этот вот у кого он еще остался, кыш-кыш-кыш, я вот просто вам говорю, снимайте, вот прям сейчас в эфире выбрасываете, прям вот все вышвыриваете, вот у меня окошко открыто, давайте я заберу вот этот ваш комплекс, что вы там навязываете или кому-то продаете, прям забираю и все выкидываю, хорошо, мы определяемся, что если, вот клиент никогда не придет, Никогда не придет к вам на консультацию бесплатно даже, если у него внутри нет потребности. Успокойтесь, если вы проводите бесплатные консультации, это тоже означает, что клиент приходит, у него есть внутренняя потребность. Он уже на 99% готов с вами работать. Это не проверка, там, да, что вот если он пришел, если он потратил свое, свое время, а это тоже ресурс, значит в нем есть та самая заковыка которую вы можете помочь ему извлечь там, да и, соответственно, помочь этому клиенту. Клиент, вот смотрите, клиент, он может не понимать этого до конца, но он внутренне чувствует вас того человека, у которого есть способности и есть ресурсы вот с этой затычкой у него там справиться, понимаете? Поэтому успокойтесь, давайте мы сейчас перейдем все-таки, как же нужно показывать клиенту необходимость в услугах коуча и психолога. И а, прежде всего я бы хотела вам, ну вот я как маркетолог, да, я профессионально продаю услуги давно, не только в социальных сетях, я продавала банковские услуги, я продавала услуги по справочному сопровождению, я прово, продавала услуги бизнес-тренерские свои, то есть я, я всегда работала в, именно в продаже услуг. Так вот смотрите, в чем отличие а, при продаже услуг и при продаже товара? Вот когда мы продаем услугу, нужно четко понимать, что услуга всегда имеет определенного исполнителя. Вот вы являетесь исполнителем услуги психолога или исполнителем услуги коуча. То есть вы являетесь как человек, вот прям личность, живая-живая да, субстанция, вы являетесь носителем и исполнителем этой услуги. И самое главное для клиента, для того, чтобы он вас увидел, этого человека, но убедить в том, что вы конкретно вот в той теме, в которой у него сложность, что вы лучший. Не лучший среди всех, обращаю внимание, не лучший среди всех, а лучший для него. У каждого клиента есть свой наставник. У каждого наставника есть свой клиент. Это как книга своему читателю, я не знаю, обувь своему там, я не знаю, спортсмену, да, горнолыжный инвентарь. Там, олимпийскому чемпиону, то есть, который подбирается, вот если вы сейчас для себя примете, что вы для конкретного клиента будете лучшим, и вы уже являетесь лучшим для конкретного клиента, для конкретного, в этом случае у вас внутреннего противоречия не будет, вам не будет, как бы, у вас не будет неуверенности в том, что вы там что-то еще не дополучили, какой-то сертификат, что вы еще не, не дозакончили какое-то образование. У вас вот этот вот фон, что я еще не доэксперт, он уйдет. Для того клиента, для которого вы сейчас в этой ситуации являетесь ресурсным, вот вы сейчас для него и будете являться исполнителем услуги. Как понять? А я правда это могу, а правда, у меня уже есть какой-то пул клиентов, правда, я кому-то уже могу подойти, там, да, чтобы пазл сошелся. Основной критерий, если к вам люди обращаются за со советами, за помощью, даже если они не знают, что вы закончили коучинг, там, да, если вы там где-то занимаетесь для себя психологией, там, нумерологией, астрологией, но клиенты к вам, не клиенты, а обычные люди к вам обращаются за советом. Это означает одно, что они чувствуют вас вот это ядро, вот этот, вот этот, вот знаете, ген ДНК, который поможет им действительно справиться с какой-то ситуацией. То есть, если к вам люди обращаются, значит, у вас это есть. Услышьте, пожалуйста, меня. Люди обращаются не ко всем. То есть, вот вы реально особенные. Люди не ко всем обращаются за помощью. Не ко всем. Угу но если они обращаются к вам, значит они интуитивно чувствуют, что вы можете им в чем-то помочь. Поэтому наша задача, вспоминаем позицию активную, когда мы сами являемся трансляторами, да, свои услуги, когда мы сами являемся автором своего потока клиентов, мы должны доказать ему, почему мы лучше для него, почему мы лучше для него. И первое, на что обращает внимание клиент, должен рассмотреть вас, вот вас. Не только профессионала, а не только психолога, коуча, астролога, нумеролога. Он хочет рассмотреть вас такого же человека, который, возможно, или прошел уже сам тот путь, который предстоит вашему клиенту, да, или уже кому-то помог. Ну, соответственно, если мы говорим, что я сама избавилась там, от 30 килограмм, да? и Вот моя фотография до и после. Клиент начнет мне доверять? Начнет. Если мы говорим и прикладываем отзывы того, что я помогла клиентам, вот отзывы, у них там минус 500 килограмм на всех. Верит нам клиент? Верит. Да? То есть вопрос кредит до да, доверия. То есть он должен увидеть, что мы или сами определенный результат достигли, или уже кому-то помогали в этом вопросе. Клиент должен чувствовать, что вы его понимаете. Клиент должен чувствовать, что вы его понимаете, что вы с ним говорите на одном языке. Убираем эти все психологизмы, убираем все вот эти вот фразы, которые для коллег. Помните, да, о чем я начинала сегодняшний эфир? Убираем эти фразы для коллег и начинаем говорить с клиентами обычным языком. Кто не знает, как это делать, все на тестовую неделю студии «Эксперт». Все на тестовую неделю студии «Эксперт». Вот это о том, это о вашем позиционировании, это о том, как на самом деле правильно показать свое уникальное преимущество для клиентов, найти своего клиента, определить, кто для вас ваш клиент, чтобы вы могли спокойно транслировать для себя уже тот контент в социальных сетях, который будет постоянно доказывать клиенту между делом, что вы для него, вот конкретно для него, вы лучший. Следующая ошибка, которую совершают очень многие психологи, когда выходят в социальные сети, когда вы себя позиционируете универсальным специалистом, вот неким волшебником и магом. И когда вы говорите, что и с финансами поможете, и с любовью поможете, я не знаю, и родить поможете, и замуж поможете, и прочее, пятое, двадцать пятое. Поймите. Вывод для клиента в том фокусе, в котором он сейчас находитесь. Он хочет постоянно видеть подтверждение, что вы именно для него. И клиенты, они в этом отношении немножко такие ревностные, ревнивые. То есть как только ваш клиент немного пригретый, понимает, что вы работаете, оказывается, и тут, и там, и швец жнец, нет на дуде и грец, все, вы собственное позиционирование переводите из разряда узкого профессионального там эксперта в разряд терапевтов в соседней поликлинике. Да, который все про всех знает, как вы думаете, какой врач больше зарабатывает? Терапевт, который, извините, вроде все про всех знает, да, и только там направление дальше отдает, кому дальше идти, или узкий специалист. Так вот, если у вас нет вот этого точно определенного позиционирования, клиенты, они будут за вами наблюдать, они что-то будут читать, они что-то будут смотреть, будут вам лайки ставить там, и прочее, и прочее но клиенты в этом случае они не будут вас отождествлять как самого лучшего эксперта конкретно в этой тематике поэтому как бы вы ни сопротивлялись как бы вы ни говорили о том что заужаться это, это страшно что я теряю здесь своих клиентов вы не теряете их вы их не дополучаете потому что вы их не до вы их не до вы их не до вы их по хорошему не вы не создаете условия для покупки этим клиентам. Вот что происходит. Поэтому, если у вас встречаются такие сложности, что я еще не вполне понимаю, для кого мне писать в социальных сети, как мне их оформить, как мне догревать клиента, как мне создавать вот эту вовлекающую, разогревающую ситуацию в своих социальных сетях, как мне правильно приглашать на консультации, кого приглашать, на что приглашать. Под моим видео есть пост, в котором есть ссылка на тестовую неделю студии «Эксперт». Мы сейчас… Мы сейчас продляем набор именно на эту небольшую группу, коуч-группу, стоит она абсолютно символические деньги. Вы сможете поработать со мной и с еще одним профессиональнейшим продюсером Ириной Улитиной в рамках полутора недель курса студии. За это время что вы сможете сделать? Вы сможете определить, кто ваш целевой клиент. Вы сможете провести ревизию своих профессиональных компетенций, и сделать ставку на самые сильные. Вы сможете провести конкурентный анализ той тематики, на которой мы остановимся. Мы сможем с вами определить того главного ключевого клиента, и вы сформируете контент-стратегию на несколько месяцев, которая уже буквально через несколько дней принесет вам первые заявки на консультации. Вы разработаете свое пакетное предложение конкретно под этого клиента. Вот такой огромный пласт работы. Я могу сказать, что все темы, которые я перечислил, а их пять, каждая тема если вы хотите прийти ко мне лично на консультацию на платную каждая тема я работаю с ней минимум час час моего времени стоит 5000 рублей когда вы идете на тестовую неделю в студии соответственно вы просто не просто оптом а макси оптом берете эти пять тем и я работаю с вами полторы недели с обратной связью с, с, с, с комментариями ваших домашних заданий с присутствием с присутствием наших скайп-конференциях с теми участниками, которые у нас уже идут на создание своих первых рекламных кампаний. То есть Вы можете зайти на тестовую неделю курсы, студии частной практики и проработать вот эти самые главные, фундаментальные, важнейшие основы. Для тех, кто сейчас смотрит на вебинаре, кнопка под моим видео. Для тех, кто сейчас смотрит у нас в ВКонтакте. Вы можете пролистнуть еще на один пост вниз, и там увидите ссылку на мою консультацию. Эта консультация безоплатная на 15 минут, и я готова провести экспресс-аудит ваших страничек в социальных сетях. Можете выбрать время, которое там указано, пожалуйста. Для тех, кто хочет зайти и уже прокачаться конкретно по поводу своего позиционирования, как очень быстро реанимировать тех клиентов, которые сидят уже в ваших социальных сетях, вот сидят прям действительно наблюдателями, зайцами. Это тоже вот в студию частной практики на тестовую неделю. Буду рада вас видеть, открываем такой набор, буквально в январе месяце мы принимали решение больше не брать на тестовую неделю, но мы видим, что люди приходят с теми же вопросами, Поэтому для вас это сейчас уникальная возможность за минимальные вложения буквально поработать полторы недели в моем пространстве. В моем пространстве, в пространстве Ирины Улитины. Да, и, кстати говоря, у нас на студии частной практики работает куратором профессиональный психотерапевт, который работает с вопросами самосаботажа, страха выхода в публичность, у кого сейчас вот этот затык тормозит, кто боится выйти, Да, кто действительно боится... Определенно, кто боится, ну, вот, какой-то публичности, да, публичности вы почему боитесь? Да потому что вы не знаете, о чем говорить, вы не знаете, для кого конкретно говорить. Это такой эффект, знаете, как бабочка из, из кокона, когда выглубляется, когда человек определяется, кто я, для кого я, в чем моя ценность, в чем моя вообще экспертность самая высокая, в чем моя эксклюзивность. У человека, у нашего клиента, у психолога, ну, у психолога просто знаете, такой идет вот поток энергии, их уже не остановить, они хотят что-то писать, они хотят что-то транслировать клиентам, то есть у них уже не стоит вопрос, что бы мне подумает соседка, что бы мне подумает моя коллега, все равно, потому что они четко видят вот этого клиента и они в него пишут, они в него говорят, они в него проводят эфир, вам сейчас моя энергия нравится? Вы сейчас чувствуете мою энергетику? Как вы думаете, если бы я сейчас транслировала эту информацию для всех, не для психологов и коучей, а в целом для тех, кто продает услуги: окна моет, я не знаю, полы стирает, стоматологи, я не знаю там косметологи? Как вы думаете, я бы с такой же уверенностью, с такой же точностью, с такой же ну с таким же вот просто с такой же экспертностью с вами общалась или я бы размазывалась, потому что в принципе я вам говорю о том, что я продаю услуги, сейчас я обучаю вот именно вот эту целевую аудиторию, которой вы являетесь, продавать услуги и я здесь знаю очень много, я вот здесь эксперт, я не распыляюсь на всех, вам сейчас заходит то, что я говорю. И мне все равно, кто на меня там сейчас, вот какие-то тролли сидят там, я даже сейчас пока на них вот потом, потом закончится трансляция, я их всех, конечно, повыкидываю, мне все равно, кто что будет обо мне говорить, я знаю, какая ценность для кого во мне есть, и я знаю механизм, как ее передавать, эту ценность, и когда вы словите вот этот вот, этот вот эм, важный момент, вы будете очень уверенно транслировать свою, предлагать свои услуги. Вы будете уверенно и комфортно создавать условия для того, чтобы ваши услуги, ваши клиенты покупали. Кто это понимает, кому это заходит, кто, кто вот чувствует, да, что энергия, она базируется на уверенности, энергия базируется на экспертности. Кто это понимает и кто с этим согласен? Что так, когда он, мы стоим как на болотных кочках, когда мы не знаем, для кого нам вещать, о чем нам вещать, вот мы начинаем вот елозить, да, ой, о чем написать этот пост, ой, надо какой-то эфир провести. У меня эфир рождается буквально, я не знаю, за 15 минут, за 15 минут я пока суп варю, да, я уже так думаю, вот ко мне приходила такая-то клиентка, такая клиентка, и я действительно, вот у нее словила вот этот момент, она маятник, да, все, я могу вам вебинар построить только вокруг вот этого одного случая. А таких случаев у меня бесконечное количество, потому что только за прошлый год мною было проведено бесплатных встреч 800. 800. То есть представьте, какой у меня, какая у меня коллекция решений, коллекция наблюдений, коллекция э Протестирована гипотез да потому что мы встречаемся я что-то говорю через какое-то время меня те же вы же сами пишите оля я вот так написала сработала да я понимаю что моя тогдашняя гипотеза все она дала определенные плоды то есть у меня сейчас уже накоплено вот относительно вашей такой узкой целевой аудитории очень много инсайтов очень много готовых решений бери делай, да поэтому Обратите внимание, что вот вы должны, ну, не должны, я бы очень хотела, чтобы вы словили вот эту ситуацию, я бы очень хотела, чтобы вы вот эту энергию поймали, чтобы вы получали удовольствие от, от приглашения ваших клиентов, чтобы вы чувствовали кайф, что, блин, как классно, я вот это говорила, я это посоветовала, клиент это принял, он это внедрил, он мне доверился, и у него вау-эффект, понимаете? Пишут, это действительно так, за 30 минут у меня уже пошли осознания. Коллеги, я а, сейчас уже заканчиваю свой эфир. Еще раз говорю, если вы хотите встретиться со мной на 15-минутную безоплатную консультацию по аудиту ваших социальных сетей, ссылка находится под моим видео, если вы в вебинарной комнате. Для тех, кто смотрит во ВКонтакте, ссылка находится в посте чуть ниже этого эфира. Можете посмотреть. Ну и когда закончится эфир, я, конечно, продублирую. Для тех, кто готов в моем пространстве полторы недели поработать уже прям плотно, что все, мне хватит уже сидеть, наблюдать за этой ашпиной, я хочу уже, чтобы она взяла меня в работу, и я хочу, чтобы она со мной эти полторы недели прожила, чтобы она помогла мне пройти путь к осознанию своего позиционирования. Тогда по кнопке тестовая неделя проходим, бронируем заказ, и уже сегодня, буквально через несколько минут после получения оплаты, вы получите доступ к первому уроку на котором я уже буду вас ждать. Обнимаю всех, напишите, что сегодня для вас было ценного, что сегодня было для вас полезного, и вообще продолжать ли мне такие эфиры, нужны ли они вам, насколько ценная новая информация для вас сегодня была. Напишите, пожалуйста, обратную связь, верните мне э, хотя бы немного энергии, хотя я вижу ее по чату, благодарю вас. Напишите обратную связь, зафиксируйте свое сознание, зафиксируйте свои какие-то наблюдения. Да? Вы же прекрасно понимаете, что когда мы что-то пишем по прошествию получения какой-то информации, мы ее фактически себе якорим, да? очень многие вещи. Напишите, пожалуйста, что было ценно. Подписывайтесь на канал студии «Эксперт» в YouTube. У нас очень хороший канал, там очень много дополнительной информации, роликов, уже готовых решений. Берите, смотрите, и абсолютно открыто очень много информации, которые раньше мы давали в закрытом платном формате. Я сейчас просто ее делаю нарезки, делаю короткие ролики, и я вам ее отдаю. Моя миссия, чтобы больше людей смогли помогать еще большему количеству людей. Потому что я уверена, что у нас очень много людей, которые, которым требуются э, такие э, услуги психологов, астрологов логов нумерологов коучей там, биоэнергетов и прочее люди готовы к этому хочу научить вас грамотно создавать условия для того чтобы клиенты к вам приходили чтобы у вас всегда был поток клиентов. я вас обнимаю буду заканчивать трансляцию сейчас я немножко тут разберусь с нашими <coughs> вебинарными комнатами и так подписывайтесь на наш канал ставьте лайк если вам понравилось мое видео и добавляйтесь в группу по студии эксперт. Если что-то недопоняли, где там что посмотреть, пишите в личку. Меня зовут Ольга Ашпина. Найдите меня во Вконтакте. В Инстаграме, честно, это не самая моя сильная сеть. И я ее не веду и нет СММщика, который ведет. Как бы Большую часть времени я, конечно, провожу во Вконтакте. Обнимаю вас. Пока-пока.